Потому что вот многие люди тратят месяцы, полгода, год для того, чтобы тотаться на месте в своей компании. Там пытаются выкладывать баночки своих продуктов в своих группах, на своих страничках, начинают спамить. И по итогу полгода, год тратить времени, по итогу результата 0. Хорошо, если они там выходят на 100 долларов, на 200, на 300 в идеальном случае. А в... зачастую...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 одно из направлений психологии многие это к эзотерике относят как трансерфинг да то есть мне очень близка эта тема и я понимаю что эта тема очень актуальна окружающим людям потому что трансерфинг не в одно определенное время очень сильно помог выбраться с трудной ситуации да то есть такой с огромной депрессии и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 Ведите обратную связь со своей аудиторией и задавайте, интересуйтесь, что им лично интересно. Возможно, вот я когда-то создавал рубрику в своей группе, еще блог Виктора Бандалета, нетипичный сетевик, нетипичный маркетинг, где человек мог задать любые вопросы и ответы, а я каждый понедельник проводил рубрику, лайв-трансляцию, где отвечал на пять вопросов своих клиентов, своих партнеров, своих кандидатов. Да? И тем самым, смотрите, вы экономите время.